Всем привет! Смотрите, какая штука у меня есть. Это Roland SH-1A с динамиком. Если быть вкратце, то Roland SH-101 SH -101, это один из самых популярных синтезаторов вообще за все время практически. Он был создан в 80-х годах и компания Roland вот, в наше время уже решила э, сделать переиздание этого синтезатора. Вот, поскольку пошла мода на клоны и переиздания, то Roland решила тоже не оставаться в стороне. И сделала свой в клон, вот этой вот э, популярной SH-101. И я хочу сказать, что, во-первых, это не аналоговый синтезатор, это цифровой синтезатор. Но он в себе содержит э, функцию ACB-технология, компания Roland, которую изобрела. И она, типа, восстанавливает звуки с помощью цифры, вот эти вот аналоговые. И это, конечно, здорово, но мы теряем очень важный элемент. Люди всегда хотели получить винтажный синтезатор, потому что он э, очень круто звучит. Не потому что у него нет каких-то функций, как в сравнении с современными. Функций здесь полным-полно, и даже, например, полифония тут даже есть. Вот в оригинальном ее не было. Но люди хотят получить тот самый жирный звук, аналоговый. И, конечно, оригинального у меня нет, но у меня есть очень клевый э, синтезатор Novation Bass Station, это такой э, рековый синтезатор, который был э, создан уже в начале 90-х. И сегодня я бы хотел сравнить два синтезатора. Свой Bass Station 93 -го года и вот такой вот роланд, э, который уже пришел к нам совсем недавно. Это копия тому самому и SH101, очень популярного синтезатора, который в свое время использовали многие музыканты, там, Prodigy, Boards of Canada, Chemical Brothers. Ну, в общем-то, мне кажется, он практически у каждого на студии есть. Это как, если драм-машина 808 и 909 в качестве классической перкуссии, то синтезатор SH-101 это, в общем-то, классика лидирующих или каких-то басовых линий в электронной музыке. Ну что же, мы только что послушали Как звучат оба синтезатора С одной и той же партией Для того, чтобы понять, насколько они Друг друга отличаются Я очень старался, чтобы настроить эти синтезаторы Максимально похожи, То есть, чтобы выстроить осцилляторы Одной и той же волны Чтобы у них были одни и те же настройки Для того, чтобы сравнение было максимально честным Насколько оно получилось честным решать вам И также решать вам, какой синтезатор вам больше понравился Вы можете позапариться и найти где-нибудь БУ синтезатор олдскульный Если вам нравится вот тот самый винтажный звук и если вы вдруг хотите много функционала, то вы можете просто пойти в магазин и купить уже вот такой вот синтезатор официальный от компании Roland. Хоть он и цифровой, но зато он имеет ряд преимуществ. Например, у него есть полифонический режим, что тоже очень интересно. Еще одним из важных преимуществ является его размер. Он небольшой, его можно брать с собой. Вы можете... Использовать даже вот этот вот динамик для того, чтобы послушать э, то, что вы там настроите. Э, вы можете использовать его с батарейками. Но большой минус для себя, я считаю, в этом синтезаторе отсутствие CV-IN. То есть здесь есть CV-Gate-Out, э, CV то есть выход отсюда, а IN нету, То есть я не могу взять секвенцию своего модульного синтезатора. И подключить его сюда. То есть он для EUROREC системы, как звуковой модуль, вообще не годится. Это, конечно, не круто. Есть возможность также подключить к нему клавиши. Вот здесь есть официальный от компании Roland можно подключить клавиши. Вот здесь вот есть вход. Мне показалось, что не очень удобным для моей системы. У меня все настроено так, что я использую в основном клоки, CV, гейты. Здесь вот MIDI. У меня, конечно, есть MIDI сетап тоже. Но почему-то вот такие вот устройства я хочу подключать напрямую уже к EUROREC. Я надеюсь, что это видео-сравнение для вас было интересным и полезным. Пока!